Привет, друзья, с вами Кудряшов. Сегодня я хотел бы поговорить о переменах в жизни и о выборе, который предстоит перед каждым из нас. Дело в том, что иногда перед нами открываются какие-то новые двери, и нам предстоит выбрать, идти туда или не идти. Иногда бывает очень много факторов, которые пытаются остановить нас, которые сбивают нас с толку, но часто люди все-таки находят, в себе силы и идут навстречу неизвестности. Тем людям, которые все-таки эти силы себе находят, я хочу посвятить следующую импровизацию. Хорошего вам дня! Я хочу пожелать каждому из вас, чтобы вы никогда не сдавались. Всегда полный вперед. Удачи вам и благополучия. Будьте счастливы. Всем пока. Пока. Пока. Роза говорит всем пока-пока. Сыграй до-до-до.